Возросшая в последнее время сейсмическая активность, изменяющая направление геотермальных потоков и температуру Земли, меняет ландшафт Исландии, который представляет собой вулканическое плато под толстым слоем льда на территории в 103 тысячи квадратных километров. В юго-восточной части острова находится крупнейший в Европе ледник Ватна-Юкюдль, который занимает 8% всей территории страны. В настоящее время он стремительно тает покрываясь огромными дырами диаметром до 400 и глубиной до сотни метров. Происходит это впервые за тысячи лет. Если сохранится такая тенденция, то в ближайшее время ледник не сможет сдерживать находящееся под ним озеро. Геологи предупреждают о необходимости готовности населения острова к возможному масштабному наводнению и связанной с ним эвакуации.